К молодым льням айчелемку, Пурики и красотунья мою берегу. Украшение в комнате на столе Просто и до вечера в пустале. Не придет, не ломай серемуху, курики, я красоту невинную береги. Не ломай чермку курики, береги к звиную береги, у старое веселье отойдет сама серемку.